Панде Гурупада Дхандам Бхакта Бинда Саманнитам Сри Чайтанна Прахум Банде Нитанна Саходитам Си Нанда Нанда Нанда Банде Радхика Чару Нанда Даям Гупи Джанна Самайюктам Бинда Хабанамбанухарам Ванча калпатару в саки па синдубе вача. Патитананг пабуне бхавиштаби бью. Намо нама. Мукан каротивача сновакти поди деви саттваттвейи намо нама нараяно намас криттанаранчайванараттамам девингсараспатингвасамтато яйу ом деве сангхитане юкто Богти промудакша жаго даруно, дейям сада прибабакнам обистадохам, тетаспадам сива вирачнатам сараням, битати хам понутопал лабхади пу бисфору жить, окей, мы пикапа подушва дарши, Пурананурагро сарамурти, сарадикам и када окей, бам каруш, Сриват Дейтагададхарасивасадихи Гаура-бхакта-биндо Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Аджануламитабху жаву канокаха бодато шанкитаной кабиторо камала я такшо вишам бару дижавару жугадар мапалоу банде жугад Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганге Табад Панкаджам. Сура Сурей Раванито Дипарупам муктин, чомуктин, чадада синитам, бхавану рупе насада наранам, Ганга Браану сипуропти важдви ваги саджушшва дони лакшмири жасча вакшаси жасья стиде сambide тамнишингамахам Харе Ачар, что манг вижаният, наваманнет карихит. Ачар, что манг карихит. Sisila Bhaktisiddhanto <coughs> Sarashati Goswami Dagaprabhupada. Jagodguru told from logical interpretation Gurja Goshipati Shishana если мы будем применять логику, логическое понимание на пути Гурутатвы, то апакута Гурутатва пропадет от нас. И если мы будем использовать логику на пути Баджина, то эта Гурутатва скроется от нас. Логика не может находиться на пути этой абсолютной истины. Логика значит неверие Логика значит неверие не в то, что говорит Гуру мысли мысль о том, что может быть что-то другое. Шила Прабхупат говорит то, что говорит Гурда, то, что мы слышим. От Гуру Дева иногда мы выражаем какое-то неверие, что не может такого быть. И Это зовется Баджан. Полное самопредание лотосным стопам Садгуру может даровать нам великое благо. Безусловное самопредание должно быть без всяких условий. Если мы ставим какие-то условия на пути Баджана, то мы не сможем гурупад достичь успеха. Гурупад Падма ⁇ это источник трансцендентной харикатхи. Он исходит из трансцендентного мира, и также вся трансцендентная харикатха под Падмай имеет связь с тем трансцендентным миром, и он транслирует это пракита харикатха снисходит через него. No Тот, кто не имеет связи с трансцендентным миром, нельзя сказать, что он Гура, а как он имеет связь с трансцендентным миром. Садгуру, значит, Садгуру должен иметь вечную Сварупу в том ракундхаджагате, в вечном духовном мире. Садгуру, значит. Садгуру значит тот, кто имеет связь с тем вечным трансцендентным миром, и он зовется Садгуру. Гуропад Падьма, он трансцендентный, он тот, тот, через кого приходит трансцендентный звук, чтобы спасти нас. Харикатха – это наивысшая цель. Харикатха — это наше Харикиртан, Харикатха. Это и это высшее, и во всех планах в Бхагаватам, во всех сатвических планах приводится заключение о том, что Харикатха это все и вся, она может спасти нас, наши деньги не смогут спасти нас, может у кого-то есть какие-то деньги, но Нельзя полагаться на эти, только на эти деньги, кто-то полагается на какую-то страховку или еще на какую-то власть, или еще на что-то, но ничто не может спасти нас, ни образование, ни, ни, ни, ни, ни никто, ничто кроме Садгуру не сможет спасти нас, только Садгуру может, может спасти нас, трансцендентная харикатка, она Приходит с трансцендитного мира, чтобы спасти нас садхгуру, тот, кто может привлечь нас харикатхой, тот, кто может спасти нас с помощью своей харикатхи, садхгуру всегда поддерживает нас, чтобы мы не смогли упасть. Terry, Может, мы как-то уходим terry. от гурудевы, но Гур садгуру, с помощью силы своего баджана, с помощью harkata, своей трансцендентной харикатхи, in our... our... он оказывает влияние на нас и предостерегает от падения. Он помогает нам идти по Or пути баджана, и это сила садгуру обычные лекторы. Они не могут давать вам никакого подлинного блага. И поэтому Сила Прабхупад говорит, Харикатха, Харикиртан ⁇ это все и вся. И вот Шила Прабхупад говорит, что может пожертвовать всеми людьми, всем миром, этим материальным миром ради проповеди Гуровани. Он говорит, что может... I can all their I can spend of dollars, он вот всегда про что может пожертвовать всем, всем материальным ради проповеди, чтения. И вот ради проповеди, чтения он говорит, что может сделать все, может не на любой mm -hmm. уровень. Все время Силапахупад, он хотел сделать так, чтобы преданные имели связь с Харикатхой, Харикиртаном и Саду сангой, И постепенно все чистые вайшнава не уходили из этого мира в нашем детстве, в нашем... Как на Вы экзаменах мы, и... можно вспомнить, как мы Some проходили мы экзамены, отвечали на вопросы. Kind of Но когда чистый гур Вашна выходит из этого мира, то пустота, она не может one ничем one, заполниться. One и вот так, один за одним, все чистые ваишнавы, они уходят из этого материального мира. И такое, и такая эта пустота она не может ничем заполниться. Недостаток харикатхи. Я не могу сказать, что нет никаких ваишнавов. Есть, я не могу сказать, что никаких ващнавов в этом мире не осталось, нет, ващнавы должны быть, Because они есть, Вашнав, поскольку без ващнавов все может uh, пропасть. Вашнав Только ващнавы what... есть в этом That's мире, и поэтому Бхагаван beer, our... он терпит все, что мы делаем. Но все же Бхагаван терпит, поскольку есть Вайшнавы. Если Вайшнавы не было, то Бхагаван мог бы разрушить весь мир, но благодарим вам Это все поддерживается. Без Вайшнавов невозможно это мироздание. И поэтому, если кто-то говорит, что нет никаких Вайшнавов в этом мире, и вот если кто-то говорит, что никаких вишнавов нет, ушли — это признак того, что человек Майвади. Поскольку он не может поверить, что Джаганат Джаганат он думает, что Джаганатху недостаточно могуществен, чтобы каких-то Вашнавов в этом мире в качестве идеала для нас. И вот такие люди, которые не верят в могущество Господа, они являются Майваде. Поскольку и, и такие великие примеры должны быть перед нами, поскольку, не видя вдохновения, не видя такого идеала, в виде вачнавах мы не можем сами вдохновиться на совершение баджана. Когда мы видим, мы вдохновляемся и следуем. Без Гуру и мы не можем совершать баджан. И вот день за днем, все вачнавы ушли из этого материального мира. Уходят, а мы страдаем. Кто может показать нам путь? И вот так тьма у нас не сходит на духовный мир, люди заняты борьбой за власть, за деньги, за какие-то материальные сферы влияния. И наш Шикшагур, Шишила Шикшагу, Шикшагу, Си Бхактива Лабхатир Тагасла Махарадж, он был великий вещнав. Он говорил, и что наш городе дал нам указание совершать Харибаджан должным образом совершенства без всякого лицемерия. И вот Шила Бхагаватива Лабхита что наш города дал нам наставление совершать башню, совершать и делаем образом без всякого лицемерия, то, а то, что мы делаем оно не. Doing, и все что мы делаем <космот> doing, do, все что мы собираемся делать это не одобрено -e нашим Гурдевом. мы -e думаем что наш гурдев – обычный человек <космот> томмару, томмару, ситна, томмару, дамаду, обычный человек как you you мы с вами из-за этого игнорируйте его и вот Шилл Бхакти Дайта Мадрога Махараш, он пишет, что те, кто совершает мой мать для тех, кто совершает Харибаджан, а для тех, кто не совершается, это не место для них. И Шилл Бхакти Дайта Мадрога Махараш завещал, что мы не должны стремиться к каким-то материальным благам мы должны помнить то, что, несмотря на то, что наш баджан далек от идеала, все равно Господь, сколько Он посылает нам, столько благ Он посылает нам. Вот Баба Мараш написал книгу автобиографию Шила, Бхакти, да, это Мадова Гасима Шташин Шилла, Бхактин Аллахи Чирти вот там приводится вот это письмо Его Гуадаба. И вот там он говорит, <coughs> о, «О, мои дети, смотрите, несмотря на то, что мы совершаем баджан, который далеко от идеала, ну, посмотрите, сколько всего Господь посылает нам. А что будет, если мы будем совершать баджан должным образом? Что же мы обретем тогда? Подумайте об этом и не стремитесь к каким-то материальным вещам. Ишила Барти Валабхатя, он... Лучший из Гуру Севака. Чтобы узнать, как совершать Гуру Севу, мы должны следовать Бхактивиданти Вамани Гасави Махараджа, Бхакти Валахи Тирти Мы должны следовать им, кто Гуру Севак, полный идеализм, это идеал, идеализм перед нами, как идеал, как совершать Гуру Севу. Иногда случается, что некоторые делают не то, что нужно, и делают то, что не нужно. И вот это Бхатива Тивагасевара сейчас напоминал, что нужно делать то, что завещал его Гурдев. А если мы не делаем этого, то мы не сможем ничего обрести на духовном пути. И проблема многих, то, что они хотят наслаждаться Гуру Вашнавами. Гуру это не предмет нашего наслаждения. Это не это, это то, то те, кому мы должны служить. Если мы принимаем Гуру Вишнава -пад и принимаем то, что Гуру Вишнава -пад – наш единственный объект служения в нашей жизни, то тогда мы сможем обрести Кришну. Но не каждый, далеко не каждый может так делать. Все Гуру Вишнава – храмы. А люди, наоборот, пытаются а занять все служение Себе, а те Божества, установленные Гурдевом, сам храм. Храм — это олицетворение Гуру Гурвачного. Они служат нам, они и Вот часто получается, что они служат нам, они а мы им. Мы наслаждаемся их репутацией, благой воли и всеми удобствами и всем остальным. И, К сожалению, сейчас так происходит. Наше поведение, наши действия, наш характер, наша седанта, все весь, весь этикет. Должны доказать Alors, то, что я ученик того Парамахамсы, но, к сожалению, не, не всегда это происходит редко. Кто-то говорит о себе, что он ученик какого-то великого саду, великого садгуру, но вы зачем говорить об этом? Для для люди обычно говорят, чтобы прославиться, а получить какое-то уважение от других. А лучше, если делать наоборот, чтобы вести себя таким идеальным образом, чтобы люди задавались вопросом, кто же его гуру, откуда у него такая великая сила. А если кто-то ходит и Первым делом говорить говорит всем, что он ученик какого-то великого Шилы Бхакчи Прамот Это свидетельствует о том, что человек просто хочет как получить часть славы своего Гурдова. А как определить, кто подлинный ученик? Сник Дашиша, подлинного Сандхгуру, каков же путь, какие признаки всего этого? Можно дурачить весь мир, но Сила Прохопад говорит научную процедуру, но глупые люди, они заняты чем-то другим. Они не заинтересованы в чем-то чем духовном. Сила Прохопад говорит, если вы сможете обнаружить что весь очарованный этикет, вся седанта, все желания группы отпадают, все привычки, все, все идеалы, они явились в сердце ученика. И можно видеть те же качества, те же идеалы, то же поведение, тот же характер в, в, в каком-то из его учеников это признак, что это настоящий ученик, то что он обрел милостью у Дева. Некоторые думают, что Шила Шанта Махач не имеет никакого смирения, поскольку не говорит, а поскольку говорить эту очень эту жестко эту часто, тему, но это неправильно. Это конечно, может кто-то сказать об этом, это их право. Вы но вы не знаете, когда он да стагумаха говорит. Г готов ударить тех людей, которые не принимают Светданту Вичар, Кто-то может сказать, что вреда у нас такого нет никакого а, смирения. А вот Кришна Дасская с вами смирен, поскольку он говорит, что он ниже, чем Чехви хуже, чем Джагай Мадхай. Но это неправильное представление. Из чего Папапа Папа говорит даже, что Вриндава Дастакуру более милостив. Поскольку проявление смирения к Вишнедаске с можно быть обманутым. Можно неправильно его понять, а Вриндава Дастакуру Махашуя может ударить нас. И из-за того, что он хочет дать пыль из лотосных, своих лотосных стоп на нашу головы, которые излечит наш ум, наше настроение. Пыль из лотосных стоп вайшнаув. В, в читании читам лите говорится, что остатки пищи вайшнаув. И слотостных слотосных стопы и вода мыши их стопы эти три могущественных катализатора на пути нашего баджана, Не забывайте об этом. И вот, пытайтесь учить Бенгали. Вот, это три таких катализатора на пути Баджана. Бенгалий Санскрит, очень прекрасный язык. Эти <coughs> <coughs> <coughs> и пока <coughs> мы не обретем пыль из лотосных стопов то, то артепа, а и и наш, и наш и ум не очистится, это поможет очистить наш ум. И когда мы кланяемся в Ишнау, мы склоняем нашу голову, и пример такой проводится. То, когда совершает пуджу, все, что использовалось в складывается какой-то горшок, и... И так в течение какого-то времени складываются цветы ну и прочее, что было предложено, и какой-то как, ну, емкость для отходов от пуджи. И вот это все складывается, потом идет на гангу, и это все выкидывается. Clean, и, когда моется do, горшок water, и набирается now, свежая now, till, вода из ганги то есть so когда, когда в куршинке Вода набирается, кушин наклоняется. И также, когда мы совершаем поклон, покло, дандават Пранамы, полные поклоны гуру Вайшнавам, то... И также, как из этого горшка мусор, осквернение из наших ума, оно выпадает, и свежие, хорошие, добрые мысли приходят к нам. И таким образом... Тащила Бхактаралавчиртагасвам Ахараджан и делала Гуру Савака. Когда мы можем видеть, что весь Ачаран, весь этикет, все поведение, вся Сидданта, все Агвуды явилось в сердце, ученика, то тогда мы можем видеть, <соединять> понять, что это снег дашище, <соединять> что это подлинный ученик, в Бхагаватам есть такая шлока, <соединять> что нет никаких таких секретов, нет никаких секретов, а нет ничего, чтобы садгуру не мог бы открыть своему подлинному ученику снег дашище. Снег Шиши — это словно перевести это слово на английский, а в общем это значит подлинный, настоящий, достойный ученик. Снег да очень глубокое значение имеет, и вот высоковинная суть, Баджана и всего остального. Годов может это поведать такому подлинному ученику «Снегдашище» совершенному ученику. Как Куреш, я могу привести пример, почему какие-то Вайшнавы, они очень могущественны, а какие-то не очень могущественны. Почему так, Шила Прабхопад говорит? Можно понять это на примере с Курешем. Куриша полностью посвятил себя лотосным стопам Гурдева Рамуджачари. Куриша полностью посвятил свою жизнь. Он отдал ему свою жизнь. И поэтому эта огромная сила, она пришла в сердце Куреша. И поэтому Куреш мог помнить все Бодан И вот это случай про то, как они пошли куда-то в другую сторону Индии, около Кашмира, где-то там. И вот там они взяли, пытались спросить mm -hmm. этого mm -hmm. Майвади, и сказали, что нету у них, но они как-то нашли у них библиотеки и ушли. Но Майвади поймали их по дороге, забрали. Но Куреш, он прочел и все запомнил. Все. Это такая, такая феноменальная память. Наблюдалась Сати Йогу, а в Каль-Югу это величайшая редкость. Люди, даже если не, не пойдят раз в день уже. Слабо чувствует. а в 60 люди могли поститься тысячелетиями. И вот сила Куреша, она откуда, из его уникальных гуру Сева. И поэтому во всем мире кто-то может и вот кто-то может прославиться, что кто-то единственный слуга Годова, что кто-то, но вот иногда можно кто-то прославляется как единственный слуга Годова, но Часто можно видеть, в таких людях не наблюдается никаких качеств Гурдава и, и идеалов. А, или как в случае с Чиллопопадой, многие думают, что ничего не делал ради своего Гордова, не стирал, не готовил, вообще ничего не делал, но а откуда он получил всю милость Гурдава? Вот иногда ну, часто так случается, что кто-то обретает полную милость Гурудева, но об этом ма мало кто знает. А отвлечены на, на какие-то внешние вещи. И иногда можно даже наблюдать, что какие-то гуру говорят полностью противоположные вещи тому, что говорил их их Гурдов, и, и все равно люди по них думают, что они их, их, его последователи или получили милость у своего Гурдова. Иногда кто-то прославляется как чей-то гурсовак. Мы видели своими глазами, что вот кто-то служил Гурдову. Но нужно еще смотреть на последствия всего этого. Хотя внешне, вот, как можно, Gokishore например, в Шилапахупаде можно видеть, что Шилапахупад никакой физической советы не совершал, не готовил, не стирал, ничего не делал такого. Гуру Кешара, Макараш никогда не думала, что это его ученик. Садгuru никогда не хочет принимать никакую, никакую служение, нет от, ни, ни от кого. И вся секретная та должна распространиться по всему миру, чтобы помочь людям не попадаться в ловушке. Это сегмента должна быть распространена по всему миру, чтобы Люди видели, что есть кто и кто есть кто. Не все могут могут узнать и, или опознать тех, кто обрел милость Гурдева. Как вы знаете, кто Гурдева, Санатана Гасая? Не все знают, оба Санатана никогда не... Хвастались своим гурдевом, поскольку они знают, что гурдаттва одна, едина и неделима. Люди иногда обвиняют меня, я, я готов принять т. все эти обвинения. Я не потеряю своего терпения, и вот сейчас случилось, но я не теряю терпение. Persons, Если я потеряю терпение, как я могу вам говорить Харикадху здесь? Я знаю, Гуру Дев, он есть и иногда какие-то испытания life, приходят в мою жизнь. Я хочу they жизнь. безупречной жизни, когда пытается I'm помешать. Вся моя слава, моя она должна идти, она должна присоединиться к славе моего Гурудева, а не к моей славе. И вот кто Гурудева, Рупи или Санаты Гасами, мы не знаем об этом. Мало кто знает об этом, поскольку они никогда не остались этим автоматически. Это произошло. Сева, это не какая-то реклама. Если я... Если кто-то говорит Харигатхуна пока, то ты можешь продолжаться день, два, три, может, там месяц, но потом все поймут, что этот человек лицемер, Бхагаванан приб... и сам человек не сможет больше имитировать Бхагаван, он сидит, пребывает в каждом сердце, и он подскажет нам, если мы искренне, кто есть кто и что и что. И когда вы почувствуете какую-то реакцию, какая-то эволюция и, и произойдет в вашем сердце. Это... Мы про пробудимся от такого сна. Сейчас мы находимся в дрем дремящем состоянии. Пытайтесь встретиться с реальностью. С абсолютной реальностью. Я хочу помочь вам. Я здесь, чтобы помочь вам. Сила Бхагавати Балахтита Махарадж. Он идеализм Гугу Мы можем плакать, если буду говорить о нем. Он присоединился living, к Матху, оставил, он закончил edu, образование в Калькутском университете, потом to, оставил, uh, он, по идее, you know? должен был учиться на адвоката Бористера, на баристера. Мал, ну, что-то вроде адвоката. Но перед этим он встретился с Кешам Прабху. Он тоже был со самым прекрасным местом. И вот он происходил из знаменитой семьи very, very Гухат Акурата, их титул. И вот я видела его сестру, она, у нее было прекрасное поведение, прекрасные манеры. И вот она получила дикшу от него, Хотя это неправильно говорить, что Адбата, поскольку эта материальная связь неприменима здесь, вот она получила дикшат «Бахти она по дачу, также встретилась с силой Бхактидайтамадагасовым и вот О, по жизни, по поведению, по идеалам, по характеру таких великих и очного... можно понять, кто они. Я никогда не могу забыть, как Шила Бхакти тогда сам Ахарадж совершал киртоны, как он танцевал и в этих киртанах, в гуравдам парикраме, он танцевал я тоже с, с великим энтузиазмом танцевал в той, в той париграме. <coughs> мой Гурма Харадж говорил, мой сын совершал парикраму с человеком, Бхагавабхати Гасай Махарадж. И, и ты поймешь, что я очень удачлив, я совершал парикраму с ним. И опять, если я скажу, что он любил меня, это нехорошо и не должен говорить так. А сколько любви у меня было к нему, это главный вопрос. Сколько любви у меня было к нему? И это его милость из-за того, что он звал меня и да, давал мне какое-то служение. Это не мои <решили> слуги. <решили> и вот Кеша Прабху, <решили> один ученик, прабу Прабху Прабху Прабху Прабху, Прабху, Прабху Прабху, Прабху, он из асама из Сарбога, я был однажды там. А когда я вош... вошел в храм, Прабху они не знали, что и Это там, вот, там был в, в Буахате. Бу Бу и, и, вот, и, и вот когда вошел в храм, там никого не было. Мама говорит, что и вот там этот Инчар. настоятель махатук слушал харикатху лабджи махараджа, ну, просто «А поймем его записи. И тут махараджа пришла, и приехала. И вот я вот так махараджа посетил место, где жил Кеша, Кеша и Кеша Баба очень такой привел Баба. такой прекрасный аргумент. Сказал, мой сын, смотри, ты и очень образован. И вопросы могу тебе задать, если ты станешь. Каким-то су судьей будешь заседать судьи, все люди будут приходить с какими-то проблемами. И тебе нужно думать об этом, о всех, этих, о, о всех этих преступлениях, наказаниях, которые надо решать, или ты будешь жить с великой личностью. Шила Мадхагасе Махараджи, воспевать Киртаны, служить ему что лучше. И вот он так убедил его остаться с Шилой Бхагти Дайта Мада Махараджи. И Тирт Махарадж, когда бы он не встречался с Шилой Мадхагасе Махараджи, и как-то он увидел первый раз, он предался, он буквально про продал свое сердце ему, он понял, что это его Гуру. И вот он начал слушать. Его служение, если буду рассказывать его настроение служения, оно несовместно безупречно. такого смирения Я никогда не видел, Махарадж говорил, Сила Титха Махарадж, он олицетворение смирения. Шлоки Надапия. Я вот сейчас расскажу несколько случаев, они разбросаны по времени. Однажды я был в Чинригархе. Мой Шикшагуру Бхактива Бхачиртагасе Махарашан пригласил меня туда, я поехал. И вот сейчас я сижу на Весасанину, это все благодаря им. Я сижу в не только ради их. Мои шикса Гуру, Гуру благословили меня, дали мне силу однажды. Почему Он приглашал меня жить вместе с Его матхе? Однажды в Чандигархе мой вот священный шнур порвался. Я новый начал делать, прикоснулся к, к Божествам Радамадовы и пошел в комнату с бактериологом Тиртегаса Макраджа, попросил, чтобы он мне его дал, попросил благословить этот священный шнур. Маха сказал, что я только еще не помылся, как я тебе могу благословить этот шнур. Но я сказал, вы обманываете меня. Вы, вы всегда чисты. И вот он так солыбался и благословил этот священный шнур. Он хотел проверить мою веру в него. И вот сейчас началось. Бхактива Лаптир Тагасай Махарадж многое сказал мне. Я в то время был в Брамачаре, потом Гуру Махарадж дал мне белую одежду. Брамат, баба, я Благодаря ей, получаю больше возможностей. So, actually, и, и вот Сила Махарад, actually, Махарадж, он был он посвятил себя Гурдову, всю свою Зу жизнь посвятил Гурдаву, и был очень смирен. Однажды, в подобный случай, как с Раману -Джама и, и женой Раману Джачарьи, ее Джамамба звали. И вот эта Джамамба, она набирала воду и из колодца, и жена его Гурдева, тоже набирала воду с этого колодца и случайно это ну там случайно случайно получилась какая-то капля с, с горшка одной жены но это жены того то и попала в горшок другой и вот это начало возмущаться что-то okay. как, как такое. Можно что вы смеете Let's там? And, know, the thinking, all on, all on sudden, и вот Рамаджа Чаря думает, почему его годов ушел. Должна быть причина какая-то, и вот он узнал, что-то его жена такое oh, сделала, такое оскорбление совершила. И также в Асаме, в Сарбоге, Мадоку сима, Кисневалла Бромичари, getting water from the pond, and one Матаджи by jas. И вот он очень мечтал, чёрт набирал воду с какого-то водоема там, и тут какая-то Матаджи пришла, он избегал женщин. И, и вот он был очень осторожен. Груда была в комнате, и, и, и вот он, вода, а точнее, сколотся, воду набирал. Тут когда <с с с> вода случайно попала в емкость этой женщины, она начала возмущаться, ругаться, очень материть, материть его. Начал свет стоять, вы там то его очень плохими словами обзывайте. И вот тут Мадам Марач вышел, спросил, что случилось, а тут Асхилам Бхакти Валабчихто Гусей ничего не понял, ничего не сказал, сказал, что ничего особо не случилось. И вот Мадхов Гусей Махарач понял, что Кришна Валабамачари, и народ да, вот, Брамачари, они безупречны, имеют безупречный характер. А эта женщина без всякой причины арит ругается их. Во всей жизни у Шила Мадуагаса Махараджи у него было два главных совока. Это Шила Чутагаса Махараджи ба активген бар и они совершали все все виды служения они всегда находились рядом с Гурдовым, подобно тени И, и вот. И когда он нам сидел на долго проповедовал вас сами там, ну там они проповедовали буквально в джунглях в каких-то. Но там в деревнях проповедовали, там такие условия были, как в лесу. И вот еще Бхактивал вспоминает, что он, я помню милость Нового года он проповедовал в различных отдаленных местах, чтобы спасти тех людей, которые там живут сейчас. Мало кто ездит, мало кто проповедует по Индии, особенно в каких-то отдаленных местах. И Махарадж говорил, удаленные места, даже эти, но, но сам достаточно бедный штат, но Мадрагусай Махарадж, он благословил всех, даровал им всем милость, он научил чему-то их. И Махарадж говорил после проповеди. И вот надо было где-то ночевать, ночевать, особо нег негде было, они жили в какой-то бамбуковой хижине. Ну, то, что хижина. Ну, как бы, ну что доводить сарая, там были полки, как в поезде, Нес несколькоэтажные. На верхней спалах Шила Мадагусе второе. Тиртагаса Махарашна. Третье, может, еще кто-то спал. И вот он вспоминал, что ночь слышно было, как змеи змеи ползают. Но мы не боялись, поскольку Гурдев был с нами. И слышно было, как шакалы гавкают. Но все же гордый был с нами, мы не боялись. И таким образом, сила <социатива> Бхакти Валлактихта Гусе он был подобен Сэдлу... тени сила Бхакти Валлактихта <социатива> Гусе Махараджа. Он все время был... следовал за Ним как И... тень. Это особенно сила Мадхагасе Махараджа, он проповедовал в отдаленных местах Ассама, и поэтому Гуруване гуру много преданных с тех мест приезжает. И также он проповедовал в Панджабе вместе Майавады. Панджаб это место Майавады на все же. Мадав Гасар Махарадж так много посвящал силы, чтобы изменить их идеологию. Мадав Гасар Махарадж, он посвящал много усилий, чтобы изменить тех людей, Сасама, Спанджаба. Шила Чиртагасам, Бхактивал всегда следовал за ним в Амритсаре, в Панджабе, в Джаландаре, в других почех, этих городах. Они проповедовали, и сейчас мы можем видеть множество преданных из Панджабы. В Амрицаре, Амрицар очень сложное место, где практически невозможно найти никого, кто не в Майваде. Он на границе с Пакистаном. Этот город. Иногда там перестрелки происходят. И я видел, в Джамму тоже был, там тоже много. Военной техники, военных всяких, перестрелки периодически, террористы всякие. И Амрица очень сложное место, и проповедовать Гуравани там сложно. Но все же, по милости, Шила Бхакти, да, это Мадху Махараджи. Это возможно. Мадху Госвей Махараджи Остановился в, махара, в, в, махара, в каком-то храме, не в вайшнадском храме, но других не было, и совершал Санкиртан, совершал харикатхутан. И, сан -киртан, сан -киртан, сан -киртан, сан -киртан. и там, где Мадху Махараджи танцевал, мы думали, что это город Нитянанда юрис. Он очень, был очень прекрасен. Он также прекрасно пел киртаны. Эти люди из Панджаба, они, хотя майвад, Майвади, но все равно они плакали, видя его киртаны. Они никогда не видели ничего подобного. и вот люди с имя Бхагава. из харигатху. Потому воспринимать Yeah, нужно yeah. что-то попроще. Coming, so to, И вот uh, are newly все рассказывал таким простым so, образом. Но ну, не эти предпочитали киртаны, поскольку Харикатха сложна для понимания. И в следующий день, после обеда, эти пожапские люди опять пришли. И, а, не а раньше пришли, киртан там всем собирался начинаться, а они пришли ну, раньше минут на сорок и спрашивали, «Сегодня тоже будет киртан и харикатха». И вот все, Махаш пошел в комнату Городева, сказал, что тут народ пришел, спрашивает, «Будет ли сегодня такой киртан, как вчера?». И вот Мадагаса Махаш посмотрел на него. So gravity, the tomorrow speaking I was, I have done some mistake, I should not speak that way, I should not have spoken that way. Gurudev become harsh. don't give any answer, I come out of the room, begging for pardon. Because in front of Gurudev like, I cannot ask this way, today also these kind of people asking. It is very, very gravity now, it's is very heavy thing. И вот Титю когда он спросил это, Гудав на него посмотрел, и тот испугался, что Гудав разгневался или что совершил какую-то ошибку. Или... И я хочу этим сказать что то, что Бхактидайта Мадагуса Макараш хотел сказать, что это не нечто дешевое. Они не могут наслаждаться моим танцем. Я хотел сказать, что люди не должны наслаждаться его кертаном и танцем в этом кертане. Шиламадруга Сивахараш сказал, что мне что-то дешевое. И вот Матава Маха сказал, что я воспеваю киртаны и танцую для удовлетворения Гуранги, а не для них. И различные лилы. Марач однажды. Отправился в какое-то место рядом с Харидваром, Саранпур. И вот я слышал от него в его харикатхе, Саранпур – это километров сорок от Харидвара. И все это майавадские места, вот это Харидвар, Ресикеш и прочее. И Махараш сказал, что я сейчас чувствую, я вспоминаю, как прекрасно он совершал киртаны и танцевал. Это по эволюции, когда мы видим его киртаны. И все, кто были вокруг, они плакали. Такие прекрасные киртаны были. Это не была какая-то драма даже в пожилом возрасте. Сила Тиртагаса танцевала подобно ребенку. Я никогда не видел в своей жизни таких киртанов. Kind of, you know, такого прекрасного поведения. <связь> в <Сар -Ан> -пуре <связь> я <связь> не было. Однажды <связь> встретился <связь> с какими-то <связь> предными в их доме, они выразили почти не мне. Я начал говорить Харикатху, я знался немного о Майаваде и я говорил о бхакти о... О и бхагаване, о преданности, преданном и бхагаване. И вот я говорил Харикатху, но там Матвича какая-то сидела полная, она смеялась. I mean, rejected. Rejected. Но не могла она принять joking. харикатху. И потом сила Тиха Гусама Хараш спросил, поняла you know, ли она, а Матаджа no. сказала, no. что no. это Матаджа no. сказала, что кроме Бхама ничего нету. Но сила Тиртха Гуса Махарадж. Пытался о -о оспорить его, не, не ее неправильную концепцию, она не, не принимала этого. В итоге, Силатир ему надоело и сказал, «Тогда вы, ваше тело, ваш дом, все ложное, как этот брама." Я ушел. Don't Я очень удачлив я. Гоурдам парикрама. Се ушел. Я совершал Раджа Мадал Парикамус Махараджам. Я, с Махарадзе. Махарадзе. Я, Махарадзе. Я Махарадзе. совершал прекрасные гиртаны, Люди, Люди чувствовали себя сч счастливыми, когда приезжал Шилабахти Валабхатир Тагуса Махараджа. Однажды мой Гур Махараджа сказал, что о, Шири Бахти, вла, и Питер, и Гасима, разу, что Ему нужно ехать на проповедь на западные и страны, и, но Шилопури Гасима и сказал ему, что ему все равно нужно ехать, и тот отказывался, сказал, что там много майя, это может стать причиной моего падения я не поеду нет ты должен ехать и в итоге организовали все документы какие-то преданные поехали с ним и... И он последовал указанию Шила. Бхагавати Прамот Пуригаса <-сэ> Махараджа и вот так он посетил Россию, Америку, какие-то там страны по дороге, однажды в Европу, однажды в Кришнагаре был ежегодный праздник. И вот. вот он ходил, повторял Харинам. So я сказал ему, что он мой гуру. А тот сказал, что нет, я ваш брат боги И он пригласил меня а, поехать с ним в Америку на проповедь. Я смиренно отказался в уме с вами. но физически нет возможности воздушная душа вы великий саду выезжайте а мое мое мое посещение америки но не кстати Can... В вот, Если мы просто посмотрим maraj на Шилла Бхакти то наше you know сердце буквально to растает, ему даже so, не обязательно to... говорить харикатт. И, таким образом, различные, вот он посетил различные страны. Yes. Какие-то преданные, я слышал, они сказали мне, что Титтю Махарадж, давал точное лекарство, которое нужно. I mean то есть он давал Мега то, он что нужно в соответствии с стандартом, уровнем, а нашей обусловленностью, способностью воспринять его. его. Чертогосема давал нужное лекарство тому, что нужно, когда нужно и, он когда он нужно, он и он сколько он нужно, а как, если мы идем к какому-то доктору если у нас холера, то у нас лекарство от, э, да, даст то, что нужно. Если мы холерой болеем, то вот холера, не от тифа. Или от малярии даст это именно то, что нужно. И вот перед тем, как кого-то лечить, например, если я доктор, сначала нужно выяснить, чем конкретно человек болеет. И, если я не смогу определить вашу болезнь, то как я могу лечить вас? Это очень одна из важных особенностей. Сила Бхактива. Тьертагасай Махараджа. Вот один из учеников Шида Махараджа. Сейчас он умер, к сожалению, но раньше говорил, что Шидагасай Махараджа давал точное лекарство то, что, что нужно». И вот он давал какие-то наставления конкретно, иде идеально подходящие в том случае, в том времени и в том количестве, которое нужно, поэтому но его проповедь не была такой масштабной, поскольку он индивидуально подходил к каждому. Много, много иностранных преданных они были впечатлены в виде. И вот однажды где-то на западе он вышел из комнаты. И какая-то девочка, no а, девочка no такая девочка была практически голая, произошла в комнату силы Махараджа. На западе полуголыми принято the ходить, the и the вот она зашла в комнату Махараджа. Тот посмотрел на нее, она тоже посмотрела и стала стыдно и ушла ему даже не нужно было ничего говорить, я просто посмотрел на него, и она ушла. Где-то в России Махарадж тоже проповедовал, и там, там мать Камалакши, она никогда не видела никаких саду. -то. Россия коммунистическая, коммунистическая страна. И однажды <coughs> собралась посмотреть на, на Махараджа. <coughs> где-то в Москве было. <coughs> и, и вот <coughs> они зашли в комнату там Матаджана. Они... Ну, нет, не знал, что кланяться надо. Она просто посмотрела на нее, посмотрела в его глаза, и после этого она расплакалась, хотя Махарадж не сказал ни единого, ни единого слова. Она расплакалась, начала плакать. И это доказывает вот эту шлоку из Кирта на то, что Дашана и Тамарагун, то есть просто Дашан Вайшнава, он очищает нас сразу. Просто увидев, чистого вачнава это очистит, нас сразу мы можем пойти в Гангу, принять мовиния, тоже нас очистит, но просто взгляд на ваш он более, могу, более могуществен. И таким образом множество случаев происходило. И я вспоминаю это, и я думаю, они ушли из этого материального мира, чтобы обмануть нас, чтобы проверить, отвернемся ли мы от них или нет. Они оставили нас, ушли из этого материального мира, и все преданные как мой Гур Махарадж, Шила Бхагтику Мушанта Гусай Махарадж, Бхактивачта Гуса Махарадж. Большинство из них, когда они находили, что мы обманщики, и вот когда они, после того, как они предлагали множество усилий, чтобы изменить нас, я кажется, мы не принимаем это их усилия и попытки то такие преданные они иногда являются лилу болезнью. Вот как Магуро Махараш или Шила Виллабхи Тирта Махараш или Шанта Гусе Махараш. Последние дни своей жизни они являются такое состояние болезни, они пребывают в коме. Из-за того, что мы не принимаем их учения, начала Чертагаса он тоже явил такую лилу. Он несколько лет пребывал в таком лиле болезни. Однажды я говорил Харикатху на Радакунде. И в тот день и и когда я заканчивал, я сказал вот эти слова. Я расплакался, что Тихо Тихо пришел ко мне во сне. И я, и я думаю, что он вскоре уйдет. И этот он пришел ко мне во сне недолго до своего ухода. И когда я вернулся во Вриндаван, я поехал сразу чтобы встретиться с ним. И поехал вот в Калькутту, в его храм на Шмакерзе, и все преданные из Панжаба и прочих мест встретили меня. И сказали что-то я… Он... И что он являет такой лилой болезнью долгое время. И какие-то преданные совершали аскезы. А какой-то какой преданный совершил аскезу, не знаю почему, я сказал этому Саваку главному, чтобы тот попросил того Махараджа прекратить совершать аскезы ну тут совершал чтобы года мне не уходил и вот я попросил его прекратить совершать аскезы есть поскольку мы не имеем права приносить ему боль держать его силы в этом мире если он хочет уйти то пускай уходит не надо мешать ему я уверен, что махараштран скоро he... уйдет. И вот, you, Я как то сказал, что вот в тот say. день в тот день годов ушел и, и только вернулся в, в... в Майпу. И... Вечером Городов ушел. я вспоминаю. Во сне много раз он приходил. Я не помню, почему. Зачем я падший И вот в Риндаване однажды. Я находился Вы в, в недавнем Матхиасе, говорил Харикатху, там тоже такое же случилось. Я говорил о Ширипрабхупаде, кто-то недоволен стал. Это как... не трагедия, а комедия, где бы я Не говорю, Многие возмущаются, когда я говорю о Ширипрабхупаде. <кười> <кười> и вот по милости, с Шилемадху Гасе вечером, я при пришел вышел из своей комнаты, поклонился им, и какой-то огонь возник в моем теле. И седя на Вьясасане, когда я поклонился, Шилемадху Гасе Махараджа, Шилетирти Гасе Махараджа, сел на Вьясасану, и какой-то огонь возник в моем теле. Я начал говорить. Это в Что-то там записано было, больше часть попала. И... Вот однажды мне приснился сон, как Махараса кормит меня параманы. Смотрел на меня и угощал параманы с ложки. Я думал, к чему это все. И таким образом, я могу продолжать говорить, я был очень удачлив, чтобы обрести милость от Него в форме служения. И когда Он начал проповедь на Западе, Он по посылал меня встречать всех преданных в аэропорт, которые прилетали. И я очень удачлив. Это не мои, не мои заслуги, это заслуги моего Гурпат Падмы, Шилу Бхакти Махараджа, И я прошу прощения его лотосных стоп. Если я совершил какую-то ошибку, осознанно или неосознанно, если все ученики Шилу Бхакти Валабхи я хочу поклониться их лотосным стопам, если они Думаю, что я не прав. Я прошу прощения у всех. Кто-то думает, что я враг. И последняя арати, когда тело Махараджа привезли в Майпур, последняя арати в Шифмандире, тот совершал арати ему, Пуджа. По его милости, я предложил Галянду Махараджу и расплакался, я не смог сдержаться, что Махараджа шел. Оставь нас, я молился please, в стопам, пожалуйста, оставайтесь с нами. Я могу видеть ваш киртон, ваш не I'm могу забыть traitor, вас, я не a предатель, a не обманщик. Можете очень слабый человек, но я прошу милости у, у него. Мы должны пытаться понять все Харикатхо.